Друзья, всем доброе утро. Меня с утра мою кровать закидали подарками разные. Я даже не знаю, какой подарок открывать. Вот Тут это. только, во-первых, рисунков таких творческих для меня. Вот. Но вы мне поможете открыть, да, да, да ребята? Ах, ах, ах, ах, ах. Ну давайте открывайте, я пока покажу ваши рисунки. Поделки всякие рахуты А, это вы с папой выбирали? Да Какая прелесть Мама, тебя -а -а. <свят> нарисовал Ой, сколько тут всего написано а а а а О, сейчас, сыночек, я показываю Открытку Ой прелесть. Я очень люблю маму. Желаю, чтобы любила папу. Ой, класс. Так, вы, пожалуйста, не спешите. Ребята, все сами делают, сами открывают. Стой, Поможете ты... еще этот открыть? А, стой, я... мама, это платье? Думаю. платье? Да, давай Ренат взял самое важное на себя. Распаковка подарков. Сейчас Марк побежал за ножницами. Когда в доме столько мужчин, наверное, по-другому быть не может. Ты утром просыпаешь, что тебя постель завалена подарками. Об этом можно только мечтать. Тут еще Ян пытался что-то подарить, но он не вписался в очередь. Ему не разрешили. Он расплакался и убежал. Пошел умываться. Нашел? Да. Молодец. Ну давай. Там Ренат тоже побежал за ножницами. Угу. Открывай, открывай, мой. Что вы там такое понабирали? Давай ножничками еще раз. Я у меня сюда. Это можно на пол бросить Янечек смотрит Мое солнышко еще подарок? Давай. О, боже. О, это мне. Мама, я О, кон... а я тебе приготовлю салют. Что Салют? А, это конфетти. Дома Мы будем... будем. Ух Папа, ты. Да вот ты. ты сам резал? Да. А серьезно прилипает. Хорошо. Ребят, вы даёте столько подарков, а мне какой-то костюм очень красивый. Ух ты. Это как я хотела. Это трикотажный костюм, класс. Еще цвет мне нравится. Ну, платье. О, и еще такая звезду ты мне сделал, какая прелесть. Ой, красиво как. Боже, подарки не заканчиваются, их несут, несут, несут. Сынок, ну спасибо большое, очень красиво. Ножницы где-то здесь. Вот тут меня закидали всем красивым. Что я даже не знаю, как теперь это все разложить, куда это все поставить. Это да. класс, костюм класс. Ну скажи, классный. Да, вообще Привет супер. Офигенные. Да, ну я ж такого плана хотела давно высматривала. Еще принес. Сердце, О, вот И вот это. И вот И вот это, кто-то тебе написал. Ян вчера помогал тоже резать конфеты. Они вчера меня не пускали в комнату, но активно там ссорились. И каждый первенство на себя брал. Ты мне даришь? Это мне, Ян? Давай. Спасибо большущее, спасибо, тебе, спасибо я всегда, большое. Я Всегда тебе, думаю, кто тебе приготовит на Так. Это я вчера тебя сделал. О, столько подарков, слушайте, когда вы все успели делать? О, какая красота. Еще? А это что такое? Сапог на лаконии. Да ты что? Еще? Да, это все тебе подарки. А, давай, это снежинку ты вырезал, или что это такое? Это снежинка, это такая корона. Корона. Все, это самая лучшая корона. Я хотела снежинку, но получилась корона. Ну чуть позже еще будут подарки. На этом не заканчивают. Нет! Просто, по-моему, там что-то везут. То еще сердце. Там тоже написано. Так. Ай. Люблю. Мам. решили... а Псыпали еще <сёк> Это конфетти вы делали, мои солнышки. Ух ты! <сёк> Равлян, Стоп, yeah. теперь да. Еще и. Какая Я красота. Ну пусть полежит немножко. Это же как пусть пусть будет. Пусть будет. Беги Такое платье красивое. Я смотрю, тут на рукавах такие пуговицы. Так оно интересно сделано. Цвет такой приятный. В будет все это сейчас неть. Happy birthday to you. Друзья, всем привет! Рада, что вы сегодня со мной. А сегодня необычный день. Сегодня мой день рождения. Я хочу себя поздравить с этим чудесным праздником. Пожалуй, в этом году он у меня какой-то особенный. Я так это чувствую, ощущаю внутри. Мне почему-то захотелось его отметить совсем по-другому. Не так, как раньше. Раньше мне нужно было обязательно куда-то выезжать. Мы куда-то с Сережей ходили. Либо мы куда-то летели. В какую-то страну. Заказывала себе торт в этот раз. И захотела себе торт приготовить сама. С тех ингредиентов, которые мне нравятся. Которые привлекают мой взгляд. И... Этот день провести случайно, ага. в кругу своей семьи, не знаю, мне так ага. захотелось, чтобы мы собрались все за одним столом, Молодец. мой муж, Молодец. Марк, Ринат, Ян и я, и отметили душевно, посидели, отметили Молодец. этот день, и сегодня все так и будет. детская шампанское, сегодня с ним мы отмечаем наш праздник, бокалы сейчас покажу еще, наше главное блюдо. Садись за стол. У нас главное блюдо это курица запеченная с апельсинами в имбирном соусе, салат, ну и тортик. Наш папа открывает шампанское. Да первый раз мы пьем шампанское детское, да? Прячешь? Из лучших, погибло. Да. Ух ты! Так, Ренат, куда ты спрятался? Смотри, сейчас вылетать будет пробка. пробка. Ренат, да не бойся. Ренат, не бойся, иди сюда. Ты первая, да, ваша... <свист> <свист> Ух ты! <свист> ну, а теперь можно поздравлять. С рождения, мама! Я. С рождения, мама! Ура, наливай! С днём рождения, а с днём рождения, рождения, рождения, мама! Можем попождать Ю, давайте. Ну, не... Но, пейс, а, пейс. Да, пейс. Первый ты, давай. Не желаю. Ты же ж бакал, не желаю. Вы самые крутые родители. А, Ой, пейс, пейс, спасибо, пейс. родной. Я вас люблю. Вот так поднимаем. Вот так цук, на середине стола, на центре. Давай. Отлично, давайте. Вот так, отлично. ты можешь пить? Да. Можно. Шампанское, как? кстати, вкусное. Это сок. Э, какой, из чего там сок? Сок в мясной напе. Ну, не знаю. Очень похоже на виноградный, да? Угу. Давай, Ренат. Чтобы вы друг друга любили и чтобы у вас был огромный дом. Огромный дом? Больше, чем этот даже? Угу. Да ты что, На места тут уже мало, да? И, и, чтобы там было, и там будет подъезд отожжать. Десять этажей дом? Да. Это все наш, да? Угу. Ого. да это, это случайно немногоэтажка? В квартире не хочу. Там нет, да. Один наш дом. Так да. там и... Марк решил шампанское с трубочки пить. На столе появился красавец торт. Да торт. По ребят, сразу. Как хочешь, режьте как хотите. Режьте ну, самые ну, красивые сейчас, места. Маме. Паду, а ну так красивенький, да? да кусочки? да, да. маме красивый. <связывающий> Мама, <связывающий> Мама, девочка. <связывающий> да. да, Мама, девочка. Он красивым. получился такой. Я изначально даже не. Ну, у меня не было четкой картинки, какой я хочу там видеть финальный дизайн торта. Но вот получился вот такой. Получился какой получился. Мне кажется, он очень, очень красивый. М -м -м. Да дети же хотели с макаронами. Ну, дети сказали, что твой. Хорошо, значит, мой. Мама, это тебе. Как? Давай. Мама, нам <смех> без, без макаронта. Как это? Там у нас еще холодильники есть, поэтому все будет. Ну, хорошо. С... Не аккуратно подними, покажи разрез. Всегда интересно посмотреть, какой он в разрезе. Ух ты. Поворачивай. Вау. Ну, слушайте, это шедевр. Для меня так точно. Смотрите, как Вау. красиво Тучасы получилось. Дева. Папа, Ля -ля. А мне давай, мне, мне вот этим. Красота. И с мяткой. Тут получилось, если корж считать, с коржом, раз, а два, три, четыре, пять слоев. Пожалуйста. Ну, а теперь, друзья, настало время примерять подарки. Вот первый костюмчик, который я сегодня получила. Наверное, мне не дадут. Сейчас будет дубль-2. Да. Как я и говорила, дубль-2. Попробуем продолжить. Такой трикотажный вязаный костюм. Цвет мне очень нравится. Вообще, я очень хотела подобного рода костюм, но у меня что-то как-то не задалось в этом году с его покупкой, у меня была попытка заказать такой костюм через интернет-магазин, я уже неоднократно пользовалась услугами этого интернет-магазина, и в последний момент они мне отказали, потому что закончился именно тот фасон, который мне нравился, тот цвет, Потом я еще в магазинах смотрела, тоже мне нравилось, но в магазинах как-то то, что мне нравилось, было очень дорого для меня, я решила уже все забить на этот трикотажный костюм, а тут у меня раз и такой подарочек, мне цвет очень нравится, такая фактура приятная, еще сзади капюшончик, в общем, так у меня и попку, все хорошо. У меня появился фен. Два дня назад, мой фен, который мне очень долго служил, много лет, поломался. Сережа быстро сориентировался с ребятами. И теперь у меня новый фен. Прям как в лучшей рекламе. Волосы раздувают. Не. Так, пошла за подарком номер три. Снова мой любимый фасон платья. Так необычно. И мне понравилось. Такая горловинка, смотрите, так высоко красиво, такой стоечка сделан ой, смотрите, тут такие красивые Выходите? так необычно и мне понравилась горловинка, смотрите, так высоко красиво такой стоечка сделан Ребята, это еще не все, мне еще подарили кроссовки, я когда-то на них обратила внимание в магазине, Сережа запомнил, и теперь они у меня. Очень приятно, что со мной рядом такой внимательный человек. Также вы видели много подарков, которые дети для меня сделали, это поделки всевозможные, аппликации, открытки, рисунки, еще оказывается два подарка пути, их не успели доставить, в течение двух дней их обязательно доставят, поэтому у меня еще сюрпризы продолжаются, праздник продолжается. Я еще в ожидании, в ожидании чего-то интересного. Всех вас хочу поблагодарить за ваши теплые поздравления, потому что знаю, что они будут. И всем огромное спасибо, что в этот день вы со мной, с моей семьей. Мне очень приятно. Всех люблю, целую. До скорых встреч. Всем пока-пока. Думаю, что мой день рождения удался. По крайней мере, я его таким хотела видеть.